Упражнение четыре десять. Рыба. Суп. Рыбный суп. Ресторан Рыбный ресторан Блюдо Рыбное блюдо Магазин Рыбный магазин Гора, дорога, университет, река, деревня, климат. Горная дорога Горный университет Горная река Горная деревня Горный климат Хлеб Магазин Квас Аромат, хлебный магазин, Хлебный Квас, Хлебный Аромат, Квас. вино цвет магазин бутылка винный цвет винный магазин винная бутылка Вода, стадион, спорт, трава. Водный стадион, водный спорт, водная трава. Чай Магазин Комната Церемония Чашка Чайный магазин. Чайная комната. Чайная церемония. Чайная чашка. Бетон. Дом. Завод. Дорога Бетонный дом Бетонный завод Бетонная дорога Кирпич Дом, дорога, завод, цвет Кирпичный дом, кирпичная дорога, кирпичный завод Кирпичный цвет. Камень. Дом. Статуя. Век. Каменный дом. Каменная статуя Каменный век Гранит Стена Берег Памятник Гранитная стена Гранитный берег. Гранитный памятник. Железо. Дорога. Мост. Занавес. Человек. Железная дорога, железный мост, железный занавес, железный человек Медь Статуя КАСТРЮЛЯ КРУЖКА ПОСУДА МЕДНАЯ СТАТУЯ МЕДНАЯ КАСТРЮЛЯ МЕДНАЯ КРУЖКА МЕДНАЯ ПОСУДА Перец, мята, соус, перечная мята, перечный соус. Длина, дорога, улица, рука, фильм. Длинная дорога, длинная улица, длинная рука, длинный фильм. Вкус блюда, рыба, чай. Вкусное блюдо, вкусная рыба, вкусный чай холод. День. Вода. Климат. Погода. Человек. Холодный день. Холодная вода. Холодный климат. Холодная погода. Холодный человек. Автобус. Остановка, билет, расписание, мотор Автобусная остановка Автобусный билет Автобусное расписание Автобусный мотор овощ блюдо магазин салат суп овощное блюдо овощной магазин овощной салат овощной суп Мясо, блюдо, ресторан, магазин, суп. Мясное блюдо, мясной ресторан, мясной магазин, мясной суп, лес. Овощ, дорога, дом, страна. Лесной овощ, лесная дорога, лесной дом, лесная страна. Река, порт, вода. Корабль берег рыба речной порт речная вода речной корабль речной берег речная рыба. Боль, зуб, человек, вопрос, место, больной зуб, больной человек, больной вопрос, больное место. Пиво, кружка, живот, ресторан, бутылка, пивная кружка, пивной живот, пивной ресторан, пивная бутылка, голова боль офис головная боль головной офис глаз лекарства Врач. Больница. Глазное лекарство. Глазной врач. Глазная больница. Сталь. Ложка, вилка, нож, стальная ложка, стальная вилка, стальной нож. Ночь. Поезд, клуб, жизнь, вид Ночной поезд, ночной клуб Ночная жизнь, ночной вид